Здравствуйте, стенд BCA сегодня на повестке дня и новинки сезона 16-17. В общем-то Бися известна своими баллонными рюкзаками, собственно, других-то у них особо-то и нет вообще, как бы, но они у них зато хорошие. Раньше было всего две модели, 22-32, в этом году их стало существенно побольше, поэтому, в общем-то, можно выбирать на вкус и цвет, как бы разные, да. Ну, давайте так, собственно, что нового? Нового, то, что добавился литраж, появился маленький 8-литровик. Честно скажу, не знаю, для чего, для кого, наверное, именно для спорта, там, вот именно ФВТ. Один спуск и минимум лавинного снаряжения поехал. Вот, ну и в, пошел в обратную сторону, дальше на увеличение, то есть заканчивается все 40 там, литров и совсем на рюкзак. Сами рюкзаки не сильно э, поимели каких-то изменений. Из изменений, значит, что теперь на всех литражах можно выкидывать э, спусковую крючок рюкзака и на правую, и на левую руку. Раньше это можно было только в 32-м рюкзаке, в 22-м этого опции не было. Значит, и можно теперь настраивать э, рюкзаки, вот эту вот поясную лямку, опускать и поднимать, изменяя, в общем-то, длину спины рюкзака. С маленькой средней на большую вот это в принципе становится естественно удобнее потому что позволяет подогнать рюкзак ну более анатомически правильно как бы под а, владельцы рюкзака вот в принципе больше ничего нового нет а, в рюкзаке все по-прежнему совмещены реально совмещаются легко вот такой вот штука от BCAA, от которой тоже никто, мало кто знает Рация BCAA, она легко выводится на свободную лямку Много по ней было вопросов, чем она, что она, как она, зачем она, почему она такая, чем она отличается от других раций Значит, суть ее заключается в том, что это обычная рация но она, во-первых, сделана, естественно, как бы для специфики бэк-кантри, то есть она держит мороз, она стоя как по погодным условиям, и у нее прикол в том, что есть вот такой вот блок управления, собственно, «говорилка», так называемая «тангета», и эта тангета, она, ну, я бы так сказал, можно так «активная», то есть на ней все управление рацией, все выведено на ней, то есть это не просто микрофон с кнопкой, там, первый-первый, а второй иду на снижение, там, как, меня слышите прием, вот, а это полноценный управляющий блок, который выводится у вас вот сюда на рюкзак, и вы можете менять частоту, можете включать-выключать рацию, она вам показывает, сколько у вас батарейки и так далее. Это иногда, в принципе, удобно, когда вы работаете либо с группой, либо вы работаете, там, вам надо, там, экстренная связь со спасателями, там, которые, на, на которых, на частоту которых, там, настроен другой канал в рации, для того, чтобы быстро, оперативно это переключаться, да, вот эта вот тангета управляющая, она это позволяет делать легко, вот, в противном случае вам надо снять рюкзак, достать рацию, переключиться, это все, конечно, долго и неудобно. Насколько это критично, насколько это вот прям вот, вот надо все бросить, побежать, покупать, я вот не уверен совсем, что это так. Но, в принципе, если вы выбираете расу для бэкантри, для вашей команды, то это, в общем-то, тот вариант, который можно было бы вполне рассматривать как вариант и сразу закупиться вот таким вот устройством и долго кататься, и жить счастливо, и получать удовольствие от жизни. Все. В принципе, вот больше ничего, ну, кроме того, что я еще рассказал или, может быть, расскажу в других сериях по э, компании Бися. Чтобы их не пропустить, подписывайтесь на YouTube, там, в соцсетях, заходите на сайт. Ну, и встретимся в, вне склонов в рюкзаках BCA. Пока!